Итак, добрый день, друзья! В последнее время э, мне часто задавали вопрос, как можно одеть самостоятельно перчатки сухие. Вот такого образца. Как их можно одеть самостоятельно на сухой костюм? Я сейчас покажу, как это делается. Что для этого нужно сделать? Ну, конечно, я подготовил перчатки. Я у них э, подрезал манжеты таким образом, чтобы это было удобно мне, чтобы они мне не давили на запястье. Также для этого понадобятся вот такие вот подперчатники. Они могут быть любые, теплые, Главное, чтобы вам было комфортно. С чего я начинаю? Начинаю я с того, что я одеваю сухой костюм. И, это очень важно, я перчатники одеваю под манжету сухого костюма. То есть они у меня находятся под манжетами. Я не использую трубочки для выравнивания давления. Манжет от перчатников достаточно для того, чтобы давление выровнялось. Итак, начнем с того, что я одену сухой костюм. Ну, я тоже делаю один. Одета. И... Как вы можете заметить, я одеваю манжету таким образом, чтобы она у меня лежала вот в месте, где косточка, и была такая достаточно широкая полоска. Вот на это место как раз впоследствии и лягут манжеты сухих перчаток. Одеваем вторую руку. Также расправляю манжету. Она у меня лежит ровно не морщится застегиваю молнию <с> я в сухом костюме а что я делаю дальше дальше я беру обе перчатки и мне удобно одевать с левой руки я выворачиваю манжету наверх и оставляю <с> такой ободочек примерно сантиметровый дальше все просто Делаю отверстие и всовываю руку. Я не одеваю манжету далеко. Я буквально вот одеваю ее поверх манжету сухаря, буквально на сантиметр. А, то что рука торчит чуть. Дальше ничего страшного. Я подтягиваю и обжимаю. Вот мы получаем такую э, конструкцию очень компактную. Ну, с одной рукой вроде бы просто. На самом деле просто двумя руками выворачиваю следующую манжету. Вставляю большой палец левой руки внутрь. И вставляю туда руку. Обжимаю. И получаю вот такую вот конструкцию. Она не течет, она достаточно компактна. Перчаточки подрезаны таким образом, что мне нигде не давят. Я считаю, что это достаточно удобно. Вопрос, как снять перчатки теперь. Если вы начнете просто вот так вот сдергивать... Велик шанс того, что вы порвете здесь манжету. Нужно запустить воздух. Ну, либо можно изнутри пальцем, либо скатить манжетку вперед. Вот она слезает. Легко одна. Отодвигаю. Запустил воздух и достал. На этом все. Ныряйте с нами.